В языке идыш есть слово Ехес. Ехес означает наследие или происхождение. Я горжусь тем, что мой ехес имеет украинские корни. В будущем я надеюсь проводить больше времени, посещая те места в Украине, откуда родом моя семья. В особенности город Житомир где мой пра пра прадед был главным раввином у хасидов. Его звали Леви Ицхак Глейзер. Вам следует знать, что Леви Ицхак был одним из самых известных раввинов всего ультраортодоксального или хасидского иудаизма и моего прапрапрадеда назвали в честь этого раввина рэбе ицхака леви ицхак глейзер был как я уже говорил главным равином у хасидов и у него было много детей одну из его дочерей звали хадас ее называли эстер руни она обручилась со своим двоюродным братом что было принято в те времена Молодого человека звали джулиас Файнстом. Обручившись с Эстер Руни, он должен был построить свой бизнес, чтобы обеспечивать жену и свою семью. Поэтому он отправился в Константинополь, который нам сегодня известен как Стамбул. И, вернувшись домой, построив успешный бизнес сапожника в Константинополе, он хотел жениться на Эстер Руни, но с этим возникли трудности. Мы не знаем, откуда взялись эти трудности, однако история гласит, что по возвращении домой он уже верил в Иисуса, как еврейского мессию. Представьте, какой скандал. Дочь главного раввина Житомир обручена с тем, кого они называли Мишумат, предатель, перебежчик. Поэтому моя пра-пра-прабабушка Эстер Руни оказалась под огромнейшим давлением, когда ее убеждали разорвать помолвку. Знаете, в те времена расторгнутая помолвка была чем-то серьезным. В глазах людей это приравнивалось к проклятию. Итак, Эстер Руни решила, что вместо того, чтобы расторгать помолвку с Джулиасом, она все же выйдет за него замуж и затем вернет его в иудаизм. Поэтому, пойдя против воли Равина, они поженились и уехали в Константинополь. Именно там и была записана эта история, потому что Эстер Руни начала вести записи о том, как развивался их бизнес. Многое говорит о том, что Джулиусу пришлось нанять кого-то, чтобы помогать ему в бизнесе. Эстер была очень рада, потому что муж нанял Хохом, очень мудрого человека из еврейской общины. Она решила, что он сделает то, что у нее не получается, приведет ее мужа назад в иудаизм. В то время они жили над магазином, где производили и продавали обувь. Однажды Эстер готовила обед для двух мужчин, для Джулиуса и его помощника. Она спускалась вниз, чтобы принести им обед, и услышала что-то похожее на ссору. Мужчины спорили, говорили очень громко. Она осталась у двери и слушала, и, к своему удивлению, через несколько минут мужчина, помощник, молился с ее мужем, принимая Иешуа как своего Мессию. Какой шок! Всего несколько дней спустя Истер также уверовал в Иешуа. Результат был очень непростым для Джулиуса, так и для его жены Эстер. Более того, когда еврейская община осознала, что произошло с тем, кто работал над Джулиуса, она начала его преследовать. Они силой его заставили смотреть, не моргая, на палящее солнце, из-за чего он сильно заболел. Его здоровье серьезно пошатнулось. И чтобы помочь мужу восстановиться от болезни, Эстер решила вернуться в Украину. На тот момент Равин, ее отец, уже умер, а семья переехала в Одессу после погрома в Житомире. Именно в Одессе Эстер с мужем воссоединились с родными. И постепенно, не столько Джулиус, сколько Эстер, всем сердцем веря в Иешуа, начала делиться своей верой со своими братьями и сестрами и с их матерью. Вскоре мать также стала верующей в Иешуа, как и все ее близкие родственники, братья и сестры. А теперь мы подходим ко второму украинскому городу, который мне нужно посетить. Я был только в Киеве, так что в один из этих дней я отправлюсь увидеть Житомир, откуда моя семья родом. А потом съезжу в Одессу, куда моя семья переселилась, и где вся моя семья начала свою жизнь с Иисусом. И история начинается с того, что джулиусу так и не удалось оправиться от болезни после того что он пережил в константинополе и он умер молодым в возрасте 37 лет был один британский еврей в одессе который присоединился к другим евреям верующим в иисуса и вскоре он сделал предложение моей бабушке. его звали вулф кэндл в Одессе начались погромы, и семья переехала оттуда в Лондон. А после, с Лондона в Торонто, где вырос мой прадед, где родилась моя мать, после она выехала в Соединенные Штаты Америки. Там она вышла за моего отца, Ави Брикнера, и теперь они живут в Ирушалайме. И я не знаю ни одной семьи в Украине, кроме кроме моей семьи по вере в Ишуа, Иисуса. И у меня их довольно много. Возможно, вы их знаете. Например, Толик, мой брат в Мессии, и многие его товарищи из евреев за Иисуса. Но я молился о том, чтобы Бог дал мне возможность вернуться к моим корням, потому что я видел фотографии, и мне очень понравилось в Киеве. Я расскажу вам, как я пришел от своего Ехес туда, где я нахожусь сейчас. Когда я рос в своем мессианском еврейском доме, все еще как-то непривычно было быть евреем за Иисуса. Я вырос в Бостоне, штат массачусетс и все мои еврейские друзья не были верующими в иисуса и я думаю вы и сами это знаете и сами переживали это когда ты молод ты хочешь быть таким же как и все тебе не хочется отличаться от всех И я решил что все эти вещи с иисусом это для меня слишком и я все это отложил в сторону я был еврей но не открытый к иисусу у меня были проблемы с верой в Него. Меня вырастили в вере в Иисуса, но я начал делать все, что молодые люди делают ради того, чтобы быть как все. Вечеринки и все эти разные штуки, не будем об этом говорить. Ну, вы знаете, о чем я. Тем не менее, я был очень неплох в музыке. Это было единственное, на чем я действительно сосредоточивал свои усилия. Как трубач я подался в университет, и меня приняли. Я решил пойти в Бостонский университет, где я изучал игру на трубе для оркестра. Я был очень неплох. И я хотел попасть в самую лучшую группу, в которую только было возможно попасть. И как раз перед прослушиванием в эту группу впервые... За много лет я помолился, И я сказал, Господи, если ты дашь мне попасть в симфонический оркестр Бостонского университета, я подумаю над тем, чтобы следовать за тобой. Мы называем это хуцпа, нахальство, торговаться с Богом, предлагать ему взятки, но это то, что я сделал. Итак, я прошел прослушивание, и через неделю пошел смотреть вывешенные результаты. И там были списки с другого ансамбля, списки с концертного оркестра, но меня не было ни в одном из этих списков. И до чего же я был расстроен. Я пошел к декану музыкального факультета и заявил, я думаю, что очень хорошо сыграл на прослушивании. Но я так и не попал ни в тот ансамбль, ни в оркестр. «Что не так?» И декан сказал, «Минуточку». Он вышел с офиса, и вскоре вернулся и сказал, «О, Дэвид, тебя приняли в симфонический оркестр. Лучший из всех. Там играют только опытные музыканты, студенты старших курсов». И вот я выхожу оттуда, услышав это, и думаю, «Ох, oh, и I'm хорош же я! Я лучшее, что могло случиться с трубой в Бостонском симфоническом оркестре за много-много лет». Я пошел на свои занятия музыкой. Там был игрок на первой трубе симфонического оркестра. И он мне сказал, «Садись, Дэвид, и сыграй мне что-то». Я так и сделал, потому что был готов. Я поднес трубу к губам и не смог издать ни единого звука. Это, это было как будто я в какой-то параллельной реальности. Я не понимал, что происходит. Он посмотрел на меня и сказал... «Дэвид, нам стоит заменить твой амбушюр». Это значит взять мундштук трубы и передвинуть его к другой части рта, то есть поменять постановку. Это вроде самой критической операции для трубачей. И он настоял на этом. Так что можете представить себе мое состояние. Я вышел с того занятия. Я скатился с самой вершины до уровня плинтуса. Я был настолько обескуражен. Я шел по улице, совершенно подавлен. Как вдруг я осознал, и я вспомнил свою молитву к Богу. Я остановился на середине этой мысли, помню, как оглянулся и увидел двух людей с надписью «Евреи за Иисуса» на футболках. Они раздавали листовки напротив студенческого кампуса Бостонского университета. Я осознал, что это не было совпадением. Момент, в который это произошло, время, за которое мысли пронеслись в моей голове, когда те люди стояли именно там, через все это Бог говорил со мной. Я подошел к ним, представился, они пригласили меня на библейский урок. Я пришел. И я до сих пор помню, как я зашел в ту гостиную, и там было около десяти молодых людей евреев студенческого возраста, и все были верующими в Иисуса. У всех в руках были Библии, они изучали написанное. Я почувствовал, что я дома. Было такое ощущение любви и принятия. Пророк Мереме сказал слова Бога еврейскому народу. «Любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». В этом мое свидетельство, что Бог по своему благоволению Привлек меня через весь этот ехес, через всю историю моей семьи, переживший переезды и погромы. Бог сохранил меня до этого самого дня, чтобы я мог служить ему. После того, как я построил карьеру в сфере музыки, в какой-то момент Бог призвал меня в служение евреев за Иисуса, где я уже служу более 40 лет. В 1996 году я стал международным директором этой миссии и остаюсь им по сей день. Но я все еще не доехал до Житомира или Одессы. Так что увидите. Я очень скоро туда приеду. Шалом.